Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для таппинг-симулятора. Получить скрипт можно очень просто на моем личном сайте. А, значит, переходим на него по ссылочке в описании. Перед этим копируем название самого режима. Далее заходим на сайт. А, кто не знал, у меня уже появился сайт. Работает больше недели, напомню. А, также, если вам не сложно... Прошу вас нажать на какую-то из этих реклам хотя бы один разочек. Это сделано для того, чтобы сайт поддерживался, работал, функционировал и выходили новые обновления. Потому что сайт, как вы знаете, это тоже стоит денег, то есть это все не бесплатно делается. Я специально для вас все упрощаю, а взамен, я думаю, вы сможете нажать хотя бы разок на рекламу. Вот. Либо же просто ее посмотреть, не нажимая на нее, как вам удобно. Ладно, давайте переходим к скрипту. Значит, в поиске пишем «Tapping Simulator». И пока что на сайте есть два скрипта, так как режим новый пока что больше нету. Буду показывать в этом видеоролике первый скрипт по счету. Нажимаем на кнопочку «Скачать». Ждем, пока загрузится. Далее еще раз «Скачать». И вуаля, появляется скрипт. Не нужно никуда переходить и так далее. Просто на сайте получаете сразу же скрипт. Также на сайте заходим в эксплойты. И скачиваем любой из этих двух эксплойтов, какой вам больше нравится. Сразу скажу, что Splash с ключом, Star без ключа. Так, давайте протестируем теперь этот скрипт. Значит, буду использовать Star. Вставляем скрипт в чит. Нажимаем на кнопочку Inject. Скрипт работает на DLL от VR Devs. Так что не обязательно использовать кренейл. И как видите, у меня открылось пустое окошко, и ничего не происходит. Что в этом случае нужно делать? А, нужно на нижнюю панельку компьютера навестись на иконку Роблокса, и через крестик закрыть эту панельку. Далее нажимаем еще раз на кнопочку «Инжект», и со второго раза всегда получается заинжектиться. Все, отлично. Она пропала, значит мы заинжектились. А далее что нам нужно сделать? Нажать на кнопочку «Excute» и ждать пока загрузится скрипт. Все, вот он появился. А, значит здесь, естественно, все самые основные функции есть, которые есть в этом режиме. А, начнем давайте с автокликов. Как видите, функция работает. Отлично. Также есть автореберсы. А, давайте посмотрим, насколько реверсов у меня хватает. Ну, в принципе, можно быстренько накопить на 5 реберстов. а Значит, где Select Rebirst, а, выбираем 5 реберстов, далее это закрываем, включаем функцию реберст и включаем автоклики. Сейчас он накопит нужное количество монет, получается, и после этого сделает 5 реберстов. Как видите, отлично. Реберсты сделали, все работает. Идем дальше. Автооткрытие яиц. А, вот эту функцию я не проверял, но, по идее, должна работать. А, тройное открытие, значит, здесь есть, да? Давайте посмотрим, за геймпасса это или нет. Да, это за геймпасы. Окей. А, значит, заходим в Music и нажимаем на кнопочку Get Game Passes. Также можно нажать на кнопку Redemit Codes, если они работают вообще здесь. Все, отлично. И теперь проверяем, смогу открыть три раза. То есть тройное открытие, яйца использовать или нет. Так. Что-то мне пишет то, что не хватает, но, кстати, функция уже более-менее как работает, если не ошибаюсь. Только не понимаю, почему мне не хватает. Unit to Sturpurses This Egg. Типа нужно больше кликов, что ли, не понял. Странно, это как-то работает, а здесь могу? Нет. А один раз, один раз получается. Ага. Все-таки тут, наверное, какая-то проверка стоит. На покупку геймпасса или что-то такое, может быть и нет. А, ладно, давайте сейчас тогда это проверим через сам скрипт, как это работает. У меня, в принципе, хватает на яйцо, которое стоит 2500 монет. А, называется оно, кстати, как? Название, кстати, не написано, к сожалению. Ну ладно, будем сами тогда искать, а, где Select Tag. Открываем эту панельку и выбираем здесь яйцо. Ну, скорее всего, это wood, потому что больше похоже на дерево. Скорее всего, это то яйцо, которое нам нужно. А далее включаем auto-open egg. Да, и оно открылось. Как видите, открывается сразу без анимации. В принципе, очень удобно. И открывается довольно быстро. Так, поэтому не прибавились. Да, даже выпал легендарный. Нифига себе, везунчик, конечно. И давайте попробуем теперь тройное открытие использовать. Не знаю, сработает оно или нет. Ну... К сожалению, как видите, не работает. Возможно, в дальнейшем скрипт улучшит, и тройное открытие будет работать, потому что оно выдалось, но почему-то не открывается. Вот. Так что ладно, в принципе, не суть. Самое главное то, что открытие одного яйца работает, и работает без анимации, и довольно быстро. Давайте, в принципе, откроем на все монеты. Может быть, еще какая-нибудь лего выпадет. Все, отлично. Потратил все монет. монеты, которые у меня были. И леги, к сожалению, не выпало. Ладно, одеваем, значит, самых сильных. Включаем автоклики. Ну и намного быстрее стал фармить монеты, как видите. А далее идем, что у нас еще осталось. А, local Player. Это, получается, настройки для игрока. То есть можно сделать больше скорость. Как видите, я стал намного быстрее бегать. А, low Speed. Это я не знаю, что это, честно, такое. Давайте включим. Ага, и сейчас у меня, походу, улетит, да? Не нужно, значит, было эту функцию включать. Фигово. Все зависло. И ничего не происходит. Окей, значит, я думаю, вы запомнили то, что эту функцию лучше не включать. А, ну далее, смотрите, что там осталось. Вот получается прыжок, это высота прыжка. Далее лоб-джамп-пауэр, это получается... Тоже какая-то функция, скорее всего, с нее у вас почему-то вылетит, но не факт, может быть, вылетать и не будет. А Infinity Jump это получается бесконечный прыжок. Функция, по идее, должна работать, но я не проверял. И там снизу какая-то еще функция осталась, в принципе, я думаю, вы сами сможете ее проверить. А settings там в настройках, в настройках находится, скорее всего, изменение цвета гуи или что-то подобное. В принципе, не суть.